Арина Ласка. Мастер судьбы. Родолог. Высший маг. Парапсихолог. Седьмое место среди лучших экстрасенсов мира 2012 года. Доброе времени суток, мои дорогие любимые. И сегодня у нас очень интересная, глубинная практика, обновление, которое подарено нам солнечным огнем и это занятие нашей закрытой группы магии нового тысячелетия очередное занятие поэтому кто еще не присоединился присоединяйтесь и соответственно сегодня будет чистка настраивайтесь сейчас духи стихии помощники все к нам присоединяются. Устраивайтесь поудобнее. Отключите, пожалуйста, свои гаджеты. Еще раз напомню вам о том, что с 18 декабря у меня стартует курс «Свиток желаний и судьбы». Это на закладку «Желаний» в 2023 году самостоятельно вы это сможете сделать. Это полутора-двухнедельный курс. И... 24 декабря у нас с вами очень серьезный, сильный обряд в конце года, который делается, делается на пролонгацию энергии 2023 года, следующего года, и соответственно я буду о многом рассказывать, показывать вам, с 24 числа также начинаются годовые просмотры, то есть вы можете заказать себе годовой просмотр, что у вас может случиться по, сфер, по всем сферам вашей жизни с, в 2023 году. И это индивидуальный просмотр, просмотры, и коррекция с 24 декабря по 19 января. Вот такой вот у нас будет период закладки программ и также я буду проводить а, вебинар мастер-класс это будет у нас скорее всего 21 числа или может быть даже 16 я сейчас определюсь мастер-класс по тому как готовиться как принимать как встречать новый наступающий период нашего нашей жизни 2023 года. И все энергии сохранены. Присаживайтесь поудобнее. Располагайтесь и мы потихонечку начнем. Очищающая исцеляющая практика. Она также э, хорошо работает и с мужской энергией, то есть если здесь э, практику будут слушать мужчины, пожалуйста, потому что в, наш, в нас есть части мужские и в нас есть части женские, угу. настраиваемся, ну что же, силы, работаем.